Здравствуйте все, Head Cyclic 115, такая хорошая универсальная фрайлярная лыжа. я ее тестил года два назад, тогда она была немножко в другом формате и у меня были нарекания по форме и соответственно с фрокера заднего, форме задника, вот, естественно первое что я в этот раз на ней потестил это именно вот это сочетание да, но стал существенно лучше И лыжа вообще как-то изменилась сильно Вот Лыжа мне понравилась Она мне, знаете Как бы с одной стороны она вроде как бы такая Такая-такая фан Такая с стайл, С большими рокерами в разные стороны С другой стороны она жесткая Для такой стабильности Но при этом она где-то не получила ни там, ни там Но баланс в ней все-таки сочтен какой-то И она и в принципе нормально, интересная Это лыжа Малого раза, радиуса, короткого маневрирования, всепрощающие все ошибки и лояльно относятся ко всему То есть на буграх, почках она фигачит и нормально вот этой вот кружиности носа и хватает Для того, чтобы бугры превратить в общем-то в зону фана и она не бьет ими Жесткости середины ровно ей хватает для стабильности в таком неком среднем повороте метров на 16 Что опять-таки в общем-то достаточно стабильность и комфортно она достаточно торсионно жесткая, поэтому хорошо работает на поперечном смысле. И когда сваливается с траектории, или вам надо, например, там что-то объехать или что-то, вообще никакой катастрофы нет, она это делает легко и четко. За счет большого заднего рокера лыжа очень немножко чувствительна, мне показалась перецентровки. То есть она не любит зарвала назад, не любит завала вперед и немножко проваливает. За это, конечно, она получит от меня немножко снижные оценки. Но в целом, безусловно, это одна из топовых лыж. Ну, по крайней мере, то, что я пробовал на сегодняшний день. Та, которую я могу рекомендовать фрирайдерам, именно начинающим или таким средним, но ну, тем, кто уже расстался абсолютно с идеей подготовленной трассы, уже вот четко готов идти туда в целину. Но пока его там стримает все, там стримает, а как я на разбитом, а как я на том, а как я на этом, а как на глубоком. То есть вот это, в принципе, такая всеядная лыжа, прощающая ошибки, которая вам... Главное, что она вам позволит развиваться, она не будет вас гнать, в неуправляемый какой-то полет и глиссирование она не будет вас убивать, она не будет вас заставлять вкалывать, она просто даст вам возможность по фану кататься и получать удовольствие именно от катания, это прогресса, давайте нормально нормальные связи. Вот, ну опять-таки, задник, ну, вас поточнее работать в стойке. Вот и все. Лыжа точно достойна внимания, и если она есть по хорошей цене, то, в общем, вполне можно ее брать. Все. Я пойду катну какую-нибудь следующую, потому что снег валит отличный, отменный. Видимость даже какая-то есть, все хорошо. Все, больше катайтесь, встретимся не низклоне, пока.